Всем привет! На связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Сегодня будем смотреть выступление Полины Гагариной на «Новой волне». И я расскажу о том, почему, по моему мнению, некоторым зрителям не понравилось это исполнение, почему некоторые, опять-таки, комментаторы на YouTube написали о том, что были скажем так, случаи, когда Полина Гагарина исполняла эту песню лучше. Здесь есть несколько причин почему а, вообще ну как бы люди так подумали и давайте послушаем выясним на самом ли деле полина гагарина ну как-то вот не очень а, хорошо а, спела до да, эту песню песня ты не целуй я на самом деле делала разбор, делала разбор. Ага, вот она начинает. Угу. Давайте сразу скажу, что это романс, да, то есть, и вот куплеты, в принципе, первые два припева, они, ну, по вокалу, по манере исполнения не очень свойственны для Полины Гагариной, да, то есть, она поет здесь достаточно тихо. И я, когда эта песня вышла, писала статью о том, что вот Полина Гагарина умеет петь тихо, потому что многие мои подписчики на Дзене писали о том, что Полина вообще не поет, а орёт. Да? И было удивительно, что буквально через там, пару месяцев после всех этих комментариев она выпускает вот такую песню, совершенно не орущую. Но давайте посмотрим, послушаем. что все нормально. Единственное, меня жутко прям раздражает вот этот круг, который там вот ну, сзади нее, да, вот этот экран и просто там вот эта стрелка или я даже не знаю, что там прям постоянно мигает. Мне сердце не тревожь, И в трубку мне не говори обид, которых нет вот посмотрите, да, как он прям, ну, очень сильно мигает. Пока, ну, по линии у меня особых нет вопросов. Я, честно говоря, второй раз слушаю, конечно же, это исполнение и уже мягче слушается. То есть в первый раз мне показалось, что она очень резко обрывала, да, очень резко обрывала все фразы. От них Но вот здесь, пусть это не любовь, она ну, достаточно прям резко и отрывисто спела. Да? То есть как будто не хватает мелодичности. И, ну, сейчас мы немножко еще послушаем, я вам свою версию происходящего расскажу. Пусть это след... Вот здесь на счастье она делает ну, в студийной записи, в других некоторых своих живых исполнениях чуть больше вибрато. Здесь мы его не слышим. Я не хочу холодных слов Свой камень не кидай, не горечи то есть голос звучит, ну, как будто достаточно сухо, вот ей как будто не хватает какого-то простора. И здесь, я считаю, заслуга звукорежиссера в этом. Почему? На новой волне, вот я буду еще снимать видео по новой волне, да, и вы услышите и увидите, что артисты поют под фонограмму, либо под какой-то пререкорд, то есть они не поют вживую. И представьте, вот идет большой концерт, сидит звукорежиссер, ставит плюсовочки, да? Ну, чего там думать-то, думать головой не нужно. Нажал на кнопочку, все заработало. Артисты вышли, рот пооткрывали, как бы, ну. Поработали с актерской точки зрения, и тут выходит Полина Гагарина, которой нужно в моменте отстроить звук. Я не знаю, свой у нее звукорежиссер, скорее всего, нет. Скорее всего, звукорежиссер площадки. И, конечно, это огромная сложность. То есть, нужно быстро включиться в работу. Плюс песня непростая. То есть, здесь ну как бы вот все на виду, музыки очень мало. То есть, если бы была богатая аранжировка с битами, с ритмом, конечно было бы гораздо проще все сделать а тут ну вот оно, голый вообще голос вот поэтому так и происходит а зрители допустим телезрители когда слушают да конечно же вот эти фонограммные артисты да но ну, которые поют не вживую они ну у них все звучит голос летит и полетность есть и никаких огрех нет то есть ну вот прям ой как классно спел молодец а тут выходит гагарина поет вживую и на контрасте конечно конечно же кажется, ой, как-то вот она плохо спела, ой, как-то голос не прозвучал, ой-ой-ой, да, и никто не задумывается о том, что до Гагариной, ну, вышли люди и просто спели под студийную запись. И вот здесь... Но вот она пытается сделать все, что только можно, однако, но ну, действительно, вот что-то не докрутили по настройкам, голос очень сухо звучит, ему не хватает вот этой полетности. Прям вот, ну, не хватает, не хватает. И вот это вот жутко раздражает штука, которая там крутится. Зачем это вообще сделано? Здесь даже какую-то э, ноту она не допела, как вот что-то как будто вырезано, вырезано что-то. А, ну, второй куплет там будет плюс-минус такой же, и потом, а, ну, видно, что ей прям вот тяжело петь, реально тяжело петь вот эти а, тихие места, и потом будет момент, когда она... Я не услышу так сейчас еще подкрутим, вот сейчас момент, когда она выйдет привычную для себя вокальную позицию вот здесь мы слышим вибрато уже богатое, то есть конечно же Полине не очень комфортно петь вот эти тихие моменты и вот сейчас прямо она прорвется на свою территорию вокальную, смотрите Вот здесь она уже чувствует себя очень комфортно, очень естественно, но все равно ей не хватает нормального звукорежиссерской, нормальной поддержки голоса. И поверьте мне, что если бы другие артисты пели вживую, то Полина Гагарина была бы, конечно, в топе на первом месте, возможно, среди тех, кто действительно хорошо спел. Поэтому вот такая здесь ситуация, дорогие друзья, то есть ничего абсолютно критичного нет. И всегда имейте в виду, что артист может ну, как-то не так спеть, не потому что это его вина. Очень часто это бывает вина звукорежиссера, либо вот такой момент, что до тебя все пели под фонограмму, и они прям были супер топ, а ты вышел и спел вживую. И это как-то вот зрителям не понравилось. На мой взгляд, Полина в целом спела довольно хорошо. Можно было чуть более мягко, плавно, мелодично спеть куплеты, но такое прочтение песни вполне... Тоже допустимо. Пишите ваше мнение по поводу этого исполнения в комментариях. Давайте пообщаемся. А если вы хотите хорошо научиться петь вживую, рекомендую пройти вам мои вокальные видеокурсы с обратной связью. Ссылочку также оставлю в описании к видео. Ну что ж, до новых встреч. Всем пока-пока.